если у вас есть возможность на улице почитать мантру но на улице очень хорошая погода то тогда лучше смотреть погоду а не читать мантру почему читаешь мантру не видишь погоду зачем она нужна согласны с этим но вы можете вы можете в случае зачем была придумана эзотерика эзотерика помогает тогда когда ничего не помогает поняли она помогает тогда, когда уже ничего не помогает. Не помогает ни психология, ни, там, я не знаю, там, математика, ни знания, ничего не помогает. Остается только эзотерика. И эзотерика будет работать в тот момент, когда человек нуждается в ней, как анальгин или салпадеин. Понимаете? То есть вы, вы нуждаетесь в этом, используйте, и оно будет работать. В случае, если вы не нуждаетесь, то тогда вам и делать не нужно. В нашей школе есть философия, есть эзотерика. Отдавайте предпочтение философскому.